«Здравствуйте, уважаемые коллеги! В Кодексе чести самураев Японии есть, табучино, есть такой пункт, что, ли, что лучший поединок — это предотвращенный поединок. А в, же, в китайской мудрости Лао Цзы Конфуция обычным приписывают такие выражения, что самая хорошая битва та, которая не состоялась. А вот Черчилль, англосакс, говорил так. Многие войны не состоялись потому, что их просто перенесли на более позднее время». знаете Перефразировав слова Некрасова, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан», можно так сказать, да «ученым можешь ты и быть, а педагогом не обязан». вот К сожалению, есть у нас такая, ну, не знаю, что про всех там, может, небольшая часть, но есть действительно хорошие ученые, у них и разработки, там, степени докторские, патенты и так далее. Вот одно маленькое, но студенты не интересны, они мешают. Уже наукой надо заниматься, вот на полтора часа уходить на лекцию, время отрывать от себя. Вот, э, ну вот и с другими примерами сталкивался. Сейчас, по-моему, таких не делают. Вот, как, Юрий Георгиевич Одиноков, на СКАИ считал нам расчет самолета на прочность. Там огромная аудитория, 4-6 ставят, пышный спортзал. Так вот он даже там голос не читал, нужно повышать. Дело в том, что вот, начинающего преподавателя э, ну, всегда такой эффект или этап нужно его пройти. Много ошибок там, что-то не получается. Сначала формируется рефлексия педагогическая. Вот сама компания, а почему не получилось? А что я сделал не так? Многие не парятся, сразу с до всей жизни. Я просто часы отчитываю, и все. А что там, какой толк? Это не, не важно. Вот потом фрунс педагогическая эмпатия, чувство не аудитории. И уже начинает человек чувствовать в шкуре, что ли, слушают его, понимают ли. Ну, вот это очень важное качество. А уж потом педагогическая экспрессия, это воздействие на аудиторию. Есть обязательно шум, гам, там, крики, какая-то эмоциональность. Вот Юрий Георгиевич, допустим, голос не повышал в громадной аудитории спирался такой на трибуну и говорил, я ведь, ребята, летчик. Да, мы в 30-е годы получали диплом инженера и свидетельство пилота. И вот на вираже так вдавливает в борт кабины, что ребра трещат. Сейчас мы попробуем рассчитать это ускорение боковое омега. И такой медвежьей походкой шел к доске. Вот тут не вздохнуть, не скрипнуть стулом, что-то пропустишь. И он не повышал голос, не кричал, никаких эмоций. Но аудитория сидела, как кролики перед удавом. Или однажды, когда уже на дипломе мы пришли к нему посоветоваться, мы по кафедре производства летательных аппаратов с супругой защищались, а он заведующий кафедрой строительства, ну, прочности. Вот у нас не получается, да? теоретически решить задачу, поднялись. Так он вот спустился, счел нужным в наш подвал там, холодно у вас тут, говорит, к чужим дипломникам осмотрел нашу аппаратуру, посоветовался, говорит, ну, в общем, что если что, заходите. То есть вот сейчас таких не делают. Человек считал нужным, для них всегда все важные. Аспирант, студент, профессор, академик, когда он делом занимается. То есть вот это вот очень важно. И ученым можешь ты и быть, а педагогам не обязан. И вот это вот как бы нестыковка не, не очень хорошо выглядит. Нужно быть и ученым, и педагогом, разберешься и читать лекции. Уважаемые коллеги, вот недавно он прочитал статью, очень интересная, математик написал, я уж не помню фамилию, но не столь важно. Так вот он математическим аппаратом, с формами, графиками, показал такую вещь. У вот нас обычно любят ныть, да, вот Октябрьская революция, генофонд нации, погиб там или их выгнали и прочее. Ну, вырос новый генофонд. Не то, что ничего страшного, но дело в том, что там он блестяще показал такую вещь. 95% из нас, из нашего населения, мы потомки крепостных крестьян. Есть, конечно, там какая-то прослойка людей. Вот лично я в нашем громадном городе Казани знаю трех человек ну, дворянского происхождения и двух человек именно купеческого происхождения. Остальные, а вот в то же время есть такая мода все намекать, что тут чуть ли не из графьев, ах, вот если мне революция. А если мне революция, то да, землю пахал может на барина. А тут ты инженером стал, ученым и так далее. Так что очень сложный вопрос насчет этого. И вот эта дурацкая вот привычка все намекать, что я там чуть ли не из графьев. Да не из графьев, мы, ребята. Скрепостных христиан. крестьян. А другое дело, что советская власть воспитала ну, новый генофонд, новую интеллигенцию, новое дворянство, если хотите. Только уже не сословное, а интеллектуальное. Так что вот. И, кстати, вот насчет э, купеческих э, сословий. Это было сословие, да, в него можно было записаться. То есть э, вот я, у ну, не крепостной крестьяне, желаю, допустим, вот, вступить в спеческое сословие, спрашиваю, какой у вас капитал? Говорит, ну, 5 миллионов. Деньги не просили показать, документы тоже. Верили на осло, 5 миллионов, ну и налоги будешь платить 5 миллионов врать было невыгодно. И были купцы трех гильдий. Да. Первые гильдии торговали на внешний рынок, как скажем, братья крестовниковы в Казани. Их мыло продавалось в Париже. Вторая гильдия ну, в пределах Российской империи, третья гильдия в пределах своей губернии или даже города. Ну и вот такое наблюдение есть тоже. Вот, мол, на там миллионные сделки заключали рукопожатием, там роды купеческие. Да нет, больше двух поколений купеческий род не продолжался. Уже третье поколение все проматывало или входило куда-нибудь в интеллигенцию, в разночинцы. То есть это все вот эти мифы нашего детства, как говорится, или мифы перестройки, каких-то там голубой кости, голубой крови, всяких там династиях, которые веками продолжались. Ерунда это все. Вышли мы все из народа. кстати, еще о мифах. Вот, наверное, три мифа нашего детства есть Вот на семинарах, когда тест-тесты Рокича проходим и так далее. Вот ну, такой первый миф, да? В детстве нас учили, надо всегда говорить правду. Вот представьте себе, завтра все будут говорить правду. Врачи пациентам, педагоги родителям, дети педагогам. Мир погибнет через неделю. Правду, в 80% случаев вообще не надо говорить, особенно, когда не просят ее говорить. Второй миф — хороших людей больше. Ну, если бы хороших людей было больше, даже половина хотя бы, ну, это был бы рай на земле. Хороших людей даже и больше, это правильно, но плохие лучше организованы. Вот отсюда все беды на земле. Вот. Ну, и третье, что правда всегда побеждает. Побеждает, но очень не скоро. Часто не при нашей жизни. Правильнее сказать, побеждает, лучше то, побеждает то дело, за которое лучше борются. Вот так будет правильнее. Но не обязательно правда, к сожалению. Вот какие-то годы назад, ну можно даже уже 10 лет прошло, э, я дал дав такой тест, простейший, я вот ну, студентам, первокурсникам, вот напишите 10 книг, которые вы обязательно должны ну, своим детям приковать прочитать. Все начинают с курочки рябы, почему-то, ну, это наш генотип. Били били и разбили, мышка махнула, разбила, добилась результата, а дет бабу плачут. Отсюда наша странная психология, видимо. Ну там потом школьная программа перечисляется, которую многие не читали. А наиболее продвинутые студенты там либо Паулу Каэли указывали, либо руки Мураками, японского писателя. Ну, был такой бум, что лет 10 назад Мураками много переводили, книги целые полки стояли. Ну, раз студент называют, пришлось купить одну книжку, рассказывать, пролистать, почитать. Ну, вот, постмодернизм, такие как-то бессодержательные, странные, ну, говорят, тонкий психологизм, да, может быть. Вот один рассказ, так называется, например, «Рвота 1998». И вот там, значит, мужчина, ну, живет он один там в квартире, вот его жизнь как-то описывается, ну, как, он насчет там чужих жен большой, большой мастер был, и вот ему кто-то стал звонить по телефону, просто дышать трубку ничего не говорить. Он послушает, клает трубку, а после этого начинается рвота. И дальше есть рассказ, описывается, что он ел там в городе, в ресторанах, и чем он его потом рвало. Все подробно описывается. Осьминоги, трепанги копченые, там, прочее. Вот. Но что странно, ни разу в, в рассказе «Мураками» не упоминается суши. Для нас в Японии это суши, в первую очередь, да, в смысле кухни. А там не упоминается. В ресторанах, видимо, он не пробовал, или тот герой его рассказа. Потому что суши — это что? Ну, вот, в древности, или старые времена японский рыбак уходил в море, брал с собой гуршеского вареного риса, чашечку, ловил рыбу, откладывал что-то на продажу, а он там поломанную, некондиционную рыбку он мог съесть. Но Костер же не разведешь в лодке. И он сырую рыбу заворачивал в рис, ел. Вот это было суши. Это даже не фастфуд. А такая вот вынужденная еда ну, рыбака старого японского. А у нас сейчас на этом целая культура стоит. Что только не творят. каких Сколько этих кафе, ресторанов, суши, баров. Вот, а мураками, если вчитать ее текст, оказывается, это не считал вообще серьезной едой. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Есть у нас такая улица, улица Ульяновых. Но она как бы всегда была в Казани, можно сказать. Ну, не всегда, после Октябрьской революции. Там стоит дом-музей семьи Ульяновых, когда Володя учился в университете, там они жили. Дом сохранился, музей существует. Но была еще и улица Ленина, не Кремлевская. Она была дворянской, Ленина, Кремлевской. Все мечтали еще как-то обозвать там. Но вот решили на Кремле, А как бы теперь... Имя Ленина Ульянова, но туда, в ту улицу, как бы к своей семье пускай и примыкает Ульяновых. Ну, так, к чести, кстати, Казани, Татарстан, надо сказать, у нас не ломали памятники Ленину, мемориальные доски, ничего не разрушали. Часть нашей истории, как к ней не относись, это лет через 200 наши потомки оценят. Ленин, Сталин, что это было? Как сейчас мы можем более-менее нейтрально оценивать там Ивана Грозного, Петра Первого, А сейчас еще живы в общем-то, люди, которые, или потомки тех людей близкие, которые пережили революцию. Гражданскую войну, Отечественную войну. Вот. Ну, вот опрос, опять же, ведь сейчас вот с молодежью разговаривает, что, что история не знает, не чертает понятно. Вот эти разговоры, Октябрьская революция, это катастрофа и прочее. А про февральскую забыли, что ли? Ее сделали буржую, царь отрекся, там, или его заставили отречься, или подделали документ. Но это была буржуйская революция. Две трети буржуев еще до февральской революции сравняли в Европу своими бриллиантами, акциями, деньгами, не с пустыми руками, чуяли что-то, довели страну. Ленин приехал в апреле, вообще-то говоря, пусть в пломбированном вагоне, но уже к шапочному разбору, все уже состоялось. А потом в октябре просто подняли власть, которая валялась в грязи, куда ее довел правительство Керенского. Ну, кто читал Ленина, 55 томов там, в последних томах, такие знаменитые записки вот, ну, в ЦК, там, в штаб восстания. И вот там у такая короткая записка, ну, ее так переводят как сегодня рано, а послезавтра поздно. Да? вот там Ленин так пишет. Так, он хоть всегда называл октябрьским переворотом, не революцией, а переворот понимал случайность его, и он там написал, второй такой шанс власть взять у буржуазии будет только через сто лет. То есть он, он стремился к тому, что большевики, ну, будет революция, она есть, да, царизма нет. Значит, вступаем в парламент, парламентская партия, будем долго, сто лет еще бороться за торжество социализма. А тут такая удача. Керинский развалил страну, и все его буржуи-капиталисты-министры. Ну, власть пришлось поднять. Потом, конечно, да, кровавая гражданская война, но не надо приписывать большевикам, надо вспоминать февраль 15 года, отречения царя и кто же довел до этой ситуации Великую Российскую империю. До свидания.